Всем привет! На связи Мила Колоколова и, скорее всего, вы не случайно оказались на моей страничке. Наверное, вас интересует тема финансовой грамотности, тема приумножения денег. Собственно, об этом мы сегодня с вами будем говорить. Но прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хотела бы вам напомнить, что у меня есть бесплатный мой авторский экспресс курс который проходит прямо в чат-боте в телеграме это очень емкий курс по финансовой грамотности как сделать так чтобы деньги были всегда как научиться правильно их привлекать сохранять и приумножать обязательно подписывайтесь прямо сейчас ну а сегодняшняя тема касается мышления богатых почему же так получается что одни люди богатые другие бедные и почему бедные люди так не любят богатых людей давайте об этом разбираться. Первая вещь, которая бросается в глаза это уверенность бедных в том, что богатым все досталось само. Что богатые люди это обязательно какие-то воры или это люди, которые воспользовались своим административным ресурсом, прогнули кого-то, своровали, у кого-то что-то украли. В общем, они вообще 100% живут за чужой счет, за счет бедных людей. По большей части бедные люди именно так и рассуждают, что богатым все досталось само. Знаете, это на самом деле очень страшно, потому что в их картинке мира получается не существует таких людей, которые сами достигли какого-то достатка в своей жизни, которые сами открыли свои бизнесы, открыли свои компании, преуспели в них зарабатывать деньги. Если мы разберем слово приумножить, то обратите внимание, из чего оно состоит. При Умно жить, умно жить, жить с умом. Так вот, оказывается, если мы живем с умом, тогда мы приумножаем. Приумножаем не только деньги, но приумножаем все богатства, которые у нас есть в этом мире. Поэтому богатые люди ⁇ это далеко не всегда обманщики и воры. Особенно если мы рассматриваем какие-то бизнесы, частные компании, то скорее всего это люди, которые действительно сами своим трудом привнесли это богатство в свою жизнь. Следующий пункт – это, конечно же, зависть. Бедные люди завидуют богатым людям, потому что у тех есть что-то, чего нет у них самих. И этой самой завистью, недобрыми словами в адрес богатых людей, часто бедные оправдывают собственное бездействие, собственное бессилие и собственная безответственность. Проще всего свалить на государство, на тяжелую экономическую ситуацию, на время такое, на кого угодно, но только не на себя. Только не найти корень и причину бедности в самом себе и в своем собственном бездействии и бессилии. Когда ты сам сидишь и смотришь только, как у соседа трава зеленеет, а у тебя... Ничего не происходит в жизни. Единственное, что остается, это сказать, что другой вор, обманщик, и другому все досталось, и вообще деньги это не главное. Другие есть ценности, и нечего даже думать о деньгах. Так поступают именно те люди, которым свойственно искать в других что-то плохое, вместо того, чтобы посмотреть в свой огород. Третье. Почему бедные так не любят богатых? то что бедные считают, что им все должны. Сначала им должны родители, потом им должна школа, потом должно государство. Они же платят налоги, они же порядочные налогоплательщики. Где же отдача? Богатых немножко другая позиция. Богатые считают, что это не им должны, а они сами должны. Если ты хочешь жить богато с достатком, иди и сам добудь, иди и сам сделай, иди и сам получи новое образование, иди сам ищи круг общения, иди сам. Копай, стремись, перелопачивай много-много областей, развивайся в конце концов, обзаводись полезными знакомствами, и именно это тебе даст в конечном итоге твое развитие. давайте посмотрим на отношение к деньгам у бедных и богатых людей для богатых деньги это прежде всего инструмент инструмент для личного развития инструмент для получения новых знаний инструмент для движения вперед для бедных же людей деньги это прежде всего инструмент для развлечения инструмент для самоудовлетворения то есть они зарабатывают деньги чтобы хорошо есть хорошо пить хорошо гулять хорошо путешествовать для богатых же деньги это инструмент личного развития если вы зайдете к ним домой увидите огромные библиотеки с книгами по саморазвитию по психологии успеха богатые люди тратят деньги они инвестируют деньги в свое развитие покупают дорогущее обучение берут консультации ездят по странам мира не только с целью отдохнуть но и с целью получить новые знания и усовершенствовать себя в своем деле которым они занимаются есть еще один психологический нюанс который сильно очень отличает богатых людей от бедных Богатым людям свойственна рискованность. Богатые люди не боятся терять. Богатым людям несложно сделать шаг в неизвестность. Давайте посмотрим на бедных. С бедными совершенно другая картина. Бедные люди любят стабильность. Бедные люди любят комфорт, надежность. Для них очень важно, чтобы была предсказуемость. Кстати говоря, поэтому во многом бедные люди любят ипотеку, потому что для тебя там все четко расписано, в какой месяц, сколько ты будешь платить денег, все предсказуемо, все понятно. Богатые люди – это люди-инвесторы, это люди, которые не боятся потерять, чтобы потом получить. Они знают, что за каждый потерей будет следовать все равно при умножении капитала за каждой потери следует рост, за каждой потерей стоит опыт и понимание того, как делать не надо. Я не знаю, что каждое следующее нет приближает их к да. У бедных совершенно иная картина. Бедные предпочитают не рисковать, предпочитают не терять и не получать в конечном итоге. Если мы посмотрим на окружение богатых и бедных людей, мы тоже заметим огромную разницу. У богатых людей, как правило, это будет поддерживающее окружение. Окружение, которое верят в них, которое воодушевляет их, которое их вдохновляет, которое их поддерживает даже, в том числе, в тех делах, которые они делают впервые. У бедных людей совершенно другая картина. Их окружение, скорее всего, не будет их поддерживать, а будет наоборот вспоминать прошлый опыт и показывать, где они ошиблись, в чем они оступились, где они потеряли, где они проиграли, и таким образом обрубая все возможные их начинания, все возможные их движения, всевозможный их рост, потому что в прошлый раз же не получилось, зачем же пробовать в следующий раз? Друзья, сегодня мы с вами разобрали ключевые отличия богатых и бедных людей, и самое главное разобрались, почему же бедные люди так не любят богатых. Кстати говоря, интересная вещь бедные действительно как-то настроены враждебно против богатых они постоянно себя сравнивают они постоянно сравнивают уровни жизни кто где бывает и заметьте бедные люди следят за богатыми людьми интересно ли богатым людям смотреть за бедными людьми интересно ли им наблюдать что там у них происходит нет абсолютно нет но заметьте ключевую разницу вклад одних в общество и в мир и вклад других. Богатые люди имеют ресурсы, возможность заниматься благотворительностью, помощью. Богатые люди имеют возможность усовершенствовать нашу планету вкладывать деньги в новые разработки, в новое лекарство, в поиск новых возможностей. Бедные люди пользуются плодами вклада богатых людей. В этом основное и ключевое отличие. Поэтому вы сами выбираете, кем вам быть – богатым или бедным человеком. Но в любом случае, помните, что все начинается вот здесь, вот в нашей голове, в нашем мышлении. Неважно, сколько денег у вас на сегодняшний день в кармане. Самое главное – это знать, где бы вы хотели хотели оказаться на стороне богатых или бедных людей. Я глубоко уверена, что любой, абсолютно любой человек, где бы он ни родился, какой бы семье он ни воспитывался, он может все поменять в своей жизни, потому что в каждом человеке заложен огромный потенциал. Если вы даже в себя не верите, я в вас верю. Обязательно пишите под этим видео. Как вы считаете, какие привычки, какие действия помогают богатым людям быть богатыми, а бедным быть бедными, так и оставаться в своем болоте. Буду рада вашим откликам на это видео. Ставьте лайк и пишите комментарии. Всем счастливо. С вами была Мила Колоколова, Пока-пока.